Приветствую! давно не виделись. Ну вот, решил я продолжить работу над собой. Прошло время, изменилось немного осознание. Если, ну сколько это прошло, почти три года, да, может чуть меньше, я заходил на голодание. То есть на тот момент я ставил эксперименты по голоданию. Ну, если кому-то интересно, расскажу. Ну, голодание это и есть голодание, в общем-то. Тут цель какая, кто-то идет здоровье поправить. Вот. Либо наладить свою жизнь, там от чего-то избавиться, ну какие-то высыпания на коже и так далее. но ну, опять же здоровье поправить. Вот. А, либо кто-то экспериментирует, просто экспериментирует своим телом, своим сознанием. Я вот шел по второму пути. И теперь я хочу именно не голодать, а именно, ну если так можно сказать, заход в автономию. Пока это громкие слова, я почему и не вышел вчера посмотреть что будет и как я вчера в общем-то зашел вчера отказ от еды и воды вот был сегодня второй день второй день идет но ну, буду у вас ну, это такой своеобразный видео дневник если кому интересно как как оно пойдет то есть вот пойду дальше то есть повторяю это уже будет не голодание Наверное, это по-прежнему будет, пока это как эксперимент, во что он выльется, я не знаю, но это не голодание, это именно исключение воды и пищи, и именно с продолжением, с тем, чтобы не на какой-то короткий срок, а ну все, зашел и зашел, а уж как дальше пойдет, там посмотрим. Возможно, будут откаты, возможно, будут какие-то, ну, не срывы, скорее, да, откаты, наверное, более верное слово. Вот, что-то вроде откатов возможно они будут но у меня есть как бы опыт я знаю как работать со своим сознанием в этом отношении вот как бы работал над собой поэтому я знаю что мне может мой мозг подкинуть какие вы крутасы вот. могу сказать что я знаю как избавиться от аппетита чтобы его не было вот. ну аппетит это на самом деле все в голове, на самом деле его как такового нет. В животе у нас это еда, это привычка. Это я убедился на собственном опыте. Это просто привычка. Мы заходим на кухню, смотрим и по привычке что-то закинуть в себя. Хотя на самом деле голоды мы не чувствуем. Голод это тоже как бы привычка, такое навязанное нам чувство. Его на самом деле нет. Если мы задумаемся и немножечко как бы проанализируем то, что мы испытываем то окажется, но ну, у меня во всяком случае так, что просто в животе какая-то, ну, пустота, что ли. Вот. А когда мы что-то едим, то появляется тяжесть, как бы а наполнение, насыщение какого-то его, ну, у меня во всяком случае такого нет. Я повторяю, просто появляется тяжесть, и мы успокаиваемся. Вот. То есть привычка, тяжесть, эм, вкус, вкус, он есть, да, вкус, но что теперь... Э, если мы, скажем, уберем вкус пищи, у нас другие останутся радости жизни. Ну, может быть, время от времени какой-то вкус можно попробовать, если он понравился. Повторяю, это же нет такого, что вот не ест и не ест. Это захотелось какой-то вкус испробовать. Ну, скажем, через месяц взял, да попробовал. Вот. Так, здесь я не оставлю границ, никаких ограничений. Вот. здесь не должно быть. То есть я не исключаю для себя вот радость вкуса в том отношении, что какой-то новый вкус попробовать. Ну, если захочется. Ну, вот пока не хочется. Пока ничего нового а, как бы нет. Все попробовано. Представится, так попробуем. Наверное. Вот. Но пока мне сам процесс интересен этот. Я его исследую. А, ну, все. Ждите завтра. Сегодня второй день. Ждите завтра следующее видео. Всем пока, пишите в комментариях, что бы хотели услышать. Да, по-прежнему я буду еще выходить а, вне планово, скажем так, вот, потому что этот дневник не только о а, самом процессе да, становления автономии, ну, я так считаю, а еще и, соответственно, работа с со осознанием, какие мысли приходят, что соответственно, возможно, какой-то поток будет, не знаю. Хотя он есть, но он немножко был, у меня есть поток, но он в другом, в другом уровне. Вот. Он немножко другой. Там скорее, как бы, знаете, это каждый может. Задали вопрос во Вселенную, и вам придет рано или поздно ответ. Он придет, это точно. Вот. Вы его не пропустите. Вот, вот так, и да, я пока работаю. Возможно, это изменится, будет как-то работать иначе. Посмотрим, посмотрим. Ну все, до завтра, друзья.